Третья часть нашего общего вступления да, в работу. Ну, во-первых, э -э, люди бывают разные, да. У кого-то большие там локти, там вот они торчат, да. Тогда чтобы вы его. <coughs> ну, у худого человека может и так положить. Руки -то, в принципе, да, передняя рука устал. Про это вопрос у нас. А если он лежит, на локоть вот так, да, вы будете работать, и постоянно его задевать, это а будет как-то ему неприятно, да? и вам неудобно. Поэтому локти просто убираем подальше. Там есть э -э, столы разные, где-то специальные подушечки там висят подпорочки, куда руки можно брать, да, с переда, с боком. Потом, если он лег, криво немножко, да, то вы не стесняетесь, берете его, подравниваете, выходя на положение. Вы его пригласили, если он возмущается, говорите, я знаю, я вас сейчас прощупаю, сейчас проблему найдем, успокойтесь. Нет, там что-то, там, начинает говорить такое, Неважно. вы, наоборот, вселяете больше доверия, когда вы им управляете, человеком, да. Он к вам, лояльность повышается. Это еще плюсик вашу карму и выровняли его по оси вот мы занимаемся ось теотерапии, да божественной ось вот мы ее выровняли и ногу положим да подтянули попросили чтобы расслабили ноги видите некоторые держат все должно быть полностью расслаблено, расслаблено и после этого накрываем простынью если вы простынь берете и там закопались да там кусочком сюда зацепились за ногу простину сюда тут как-то за лук зацепились все вам минус, вы должны тоже быть в этом филигранны. Иногда человек приходит, я перед ним специально расстылаю простынь, который у меня заготовленный, вот уже со складочками. Видите, вот, видны складки посередине. Они вам помогают в работе ее раскрыть максимально элегантно, как фокусник. Вы за складки взяли, да, раз, и у нас этим легким движением получилось пол тела накрыто. это простынь сейчас свернута и раскрыта, Получается поперек, но ее можно также раскрыть и вдоль. У нас есть для этого еще одна складочка, вот видите, идет. Вот она идет, складка там видно, да, она вам подсказка. Вы берете тогда за эту складку, ну, вот так если вы накрываете, видите, тут не тут не хватает поперек. В длину. Ведем за складку изнутри, за складку с этой стороны. И таким движением раз, и накрываем его, либо стол вот, целиком. Смотрите, как вот, четко получилось. Все накрыто сразу одним легким движением. Когда поставили это видно, они такие сразу ого, говорят. Вот, надо теперь его другую половину накрыть. Соответственно, мы работаем с той частью, с которой нам надо, да? вот с рукой работаем. Открыли руку, вот, работаем с ней. Работаем с ногой, с одной, да, открыли только одну ногу. Работаем только с этой частью. Вот тут нам надо будет еще ягодицу дополнительно открыть. Работаем, например, со спиной. Ноги надо прикрыть. Да? Тогда сворачиваем просто пополам. Мы теперь уже не вдоль, а поперек. Опять берем за эти складочки. И легкими движением фокусника. Раз. Развернули за один раз. накрыли без лишних движений и усилий. Вот. Добивайтесь от точности и филигранности в ваших приемах, в ваших движениях. С вами был Олег Алав Гудвин. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. Дарю вам свет. Записывайтесь на наши тренинги. А лучше приходите сюда по видео. Многие нюансы уходят. Там многое не поймешь. А здесь мы вам поставим руки. Ну, в частности, это буду делать я, Олег Алабудин. Ваш покорный слуга. Пока-пока.